За таких, как Андрей, мы боремся до последнего. С таким громким заголовком на официальном сайте президента Украины вышла статья о том, как Петр Порошенко вызволял из плена героя Украины киберга Рахмана. Накануне обмена Рахмана на офицера армии Донецкой Народной Республики глава ДНР Александр Захарченко и министр обороны Владимир Кононов сделали важные заявления и рассказали о том, как это было на самом деле. Добрый вечер. Хотел бы обратиться сейчас к военнослужащим украинской армии. Вы видите, кто со мной сидит на пути у меня. Сегодня планировался обмен этого человека на нашего военнопленного. Ну, я не называю вас там друзьями и товарищами, да, но я надеюсь на вашу офицерскую честь и совесть и обращаюсь к вам как офицерам, и как солдатам. Ребят, обмен, который произойдет в ближайшие часы, может быть, там сутки максимум, был организован и состоялся благодаря одному вашему знакомому это Мачанову Алексею. Ни президент Украины Порошенко, ни другие переговорщики в обмене этого человека, так же как в обмене нашего майора, не участвовали. Точнее не участвовали, они сделали грамкословное заявление о том, что я его добьюсь, поменяю и все остальное. Заявляю вам ответственно. Если бы не было бы просьбы Мачанова Алексея, Рахман бы сидел бы и дальше в плену. И только благодаря ему, и только благодаря тому, что он смог убедить нас в том, что он действительно в состоянии поменять нашего майора, этот обмен состоится. Ребят, еще хочу вам обратить одну вещь внимания. Поверьте, в плену, вот когда вы сидите, ни Порошенко, ни другие переговорщики вашей жизни не интересуются. На самом деле мы не звери, у нас нормальное содержание в плену. Я надеюсь, что вы также относитесь к нашим военнопленным. И еще, перестаньте верить лживой пропаганде. Этот, это заявление будет только вы, вы, вы выпущено в эфир только тогда, когда обмен состоится. И я думаю, для вас у всех это будет шок. Я выжду время, когда все сделают заявление о том, как этот обмен произошел. И только после этого это заявление уйдет в эфир. Я тебе скажу, что тебя было 18-е И сегодня не только для мамы, не только для дружины, и для каждого і для меня, как для президента, это настоящий свят. Может, окончательное решение против того, те, что тебе отдадут, было в Париже на нормальном формате, коли я попросил канцлера Німеччини Меркель и президента Франции Оланда надавить на Путина, и сказав, что украинского героя треба звільняти. Если, Рудина, коротко меня из-каслов скажете, я думаю, тоже у нас интересно будет выпить. Я хотел бы обратиться к солдатам, старшинам, сержантам. Хочу вам сказать одно. Рахман, майор вооруженных сил Украины, находился у нас уже более трех недель. Какие 4, 4, 4, 4, 4, 4. Нет, я имею в виду, и только после этого никто именно на меня вышел тогда впервые Мочанов Алексей по поводу запроса, если такой или нет. Причем вышел по открытому телефону, не скрываясь, не прячась, представился, кто. Он прекрасно понимал, с кем он разговаривает. Я сказал, что да, я выясню и скажу. На тот момент это была еще пока закрытая информация. Но никто из высокопоставленных чинов с той стороны на меня до звонка Мочанова не выходил. Это я вам говорю и заверяю вас с уверенностью э, на все тысячу один процент. Только после этого, я так понимаю, ввиду прослушки моего телефона э, украинскими спецслужбами, э, на меня начали выходить переговорщики, э, спри, э, запрашивать, есть ли такой с позывным «Рахим», заметьте, не «Рахман», «Рахим», Рахман. «Рахум». После чего я сказал, говорю, вы хотя бы выясните действительно судьбу вашего офицера и назовите его фамилию, имя, отчество, как положено. Только потом на меня уже начали выходить и на официальное наше переговорчество Дарья Морозову для обмена. Ма, ну, все хорошо. Хотел вам подякувати и от себя особисто, и от всего украинского народу. Великі вам спасибо за те, что вы выховываете таких синів справжні героїв України, які роблять все для того, чтобы территория України была звільнена. є прикладом того, як треба любити Україну, як треба воювати. І я хочу сказать, что за таких, как Андрей, мы боремся до останнього. У нас было 18 спроб его звільнити, и от сегодня светлый день, когда он вернулся домой. Я сегодня говорил с премьером Израиля Бенямином Натаньяху. Ми з ним обговорювали, я сказав, що я вимушений віддавати майора Старкова, росіянина. Він навів мені такий приклад, що коли закопрала ізраїльська армія, вони віддали тисячу терористів. І вважають, що це зробили було правильно. Бо можу сказати, що сьогодні за эти месяцы героичного пребывания, бо в полоне вы показали стойкость украинского воина, показали, что такие настоящие украинские десантники, разведники? Самое главное, что просто, я думаю, сейчас Андрей сам расскажет, содержание у нас в плену. Меня, я не раз присутствовал на обменах, и очень больно видеть, когда вы поступаете, с людьми, которые просто думают немного по-другому, хотя жить немножко по-другому. А, не по-человечески, по-скотски. По отношению к вашим ребятам, я на корню пресекаю, скотское отношение. Я думаю, сейчас об этом все. Ну, пускай Андрей сам говорит, он имеет полное право сказать правду. Да. еще раз. А теперь, товарищи военные, обращаюсь к вам. Я, как глава государства, естественно, заявляю. Мне не нужны с вашей стороны бомжи с Тернополя, писатели с Харькова, алкоголики со Львова и Киева. Мне нужны мои хлопцы, которые сидят у вас в плену. Я надеюсь, как военные вы меня поймете. Если у вас есть желание менять военных на военных, я буду помогать. Я раньше не лез эти обмены, а сейчас буду менять. Политики, к сожалению, меняют всякое, ну как по украински непотреб. прикрывая своими политическими лозунгами. Но, к сожалению, они не воюют. Если бы они воевали, то они эти заявления не делали. Поэтому, если есть желание менять бойцов на бойцов, я буду этому всячески содействовать и обещаю вам, что никакие пиарщики в виде президента Украины Порошенко в этот процесс лезть не будут. Мы в состоянии самостоятельно с вами договориться о том, как поменять своих бойцов. Я думаю, как любой офицер, вы меня поймете. Андрей, тебе слово нашей должен сказать. Ну скажите, враги мы здесь биваете, резали, не кормили, кормили. Просто скажу так вот, как он на самом деле у нас сидит. Я понимаю, что не сахар сидеть в плену, это понятно. Ну да, здесь, конечно, не курорт, но отношения, скажем, далеко от средневековьего, если там кто-то об этом думает. Но сюда я, конечно, попал скажем, с травмами, но здесь, именно в Донецке, оказали медицинскую помощь и вообще, скажем, никаких не ни побоев, даже никто не толкнул. Ну, ну, это, я думаю, заявление, я думаю, тебе сыну домой возвращаться, я лично тебе не надо, но я думаю, этого достаточно, чтобы вы понимали, что мы к вашим пленам относимся по-человечески. Да, это плен, да, мы можем выбить зубы во время задержания или там, когда взять в плен, но это война. Вы также поступаете с нашими. Как любой мужчина, я это прекрасно понимаю. Но в плену мы кормим, оказываем медицинскую помощь и не издеваемся. Это, думаю, основное. Это показатель чести воинской. До свидания.